Итак, ребят, всем привет. Сегодня я расскажу вам, как убить госпожу бабочку. Очень сложный босс лично для меня, проходил его где-то часа три. Очень важно хорошенько запомнить, как выглядят ее удары, так что если вы умираете, от этого все равно есть польза, в виде того, что вы выучите все удары. Первая фаза. Бабуля слабая, но быстрая. С красными приемами все достаточно просто. Когда бабуля наклоняется вниз и готовится нанести красный удар, немного подождите, а затем подпрыгните в последний момент, попутно избивая старуху. Красный прием. Когда она подпрыгивает, очень легко блокируется. Смотрим, когда она поднялась, отходим назад и ждем бабульку на наш меч. Основные наши действия – это постоянно крепить босса, чтобы сносить ему концентрацию, потому что дожить ее контрудары довольно легко. Когда после ваших атак босс отпрыгивает назад, уворачиваемся в сторону и сокращаем дистанцию с ней. Чтобы продолжать лупить по ней изо всех сил. Сюрюкены не кушаем, всегда ставим блок на них. После каждой ее контратаки нужно делать рывок в бок, не назад и не вперед, а именно в бок, чтобы точно увернуться. После этого также продолжаем мучить бабку и так до победного. После этого начинается вторая фаза. Встаем на место ее респа и ждем. После появления сразу начинаем крепить. Делаем все то же самое, что и делали, но готовимся. После некоторого количества пизделей, бабушка обидится и призовет внуков, от которых мы обязательно убегаем. Бегаем до тех пор, пока не услышим щелчок полуцелых бабушкиных костей. Встаем за колонну, ставим блок и впитываем симен. Призыв мелких может быть 2-3 раза, так что будьте готовы бежать за колонну. Ни в коем случае не делитесь с ними и с бабкой в этот момент, когда пролетят семечки, это маншот. Также при некоторых бабкиных ударах будет выделяться такая же белая херня, как и при вызове внуков. Они не очень больно бьют, но все-таки лучше перестраховываться и поставить блок. Нельзя рисковать своим здоровьем, чтобы нанести ей побольше урона. Особенно опасный удар во второй фазе, когда бабулька делает шаг назад, призывая светлячков, и начинает дико угорать, попутно нанося огромное количество ударов и урона. В конце она делает нижний красный удар, который легко доджится. Так что пока пабуля размахивает своими дряхлыми костями, мы просто сваливаем. А в конце подходим и ждем пока бабка будет у нас в ногах, чтобы надавать лещей. Надеюсь у вас все получится. Спасибо за внимание.